hi guys welcome back to June this reaction for this video reaction let's go to our favorite country which is Russia private and about our Russian friends and the title of this video and this is a special video request from instagram to our friend Barla move costa 692 I'll put in the description back below I'll put in here guys so that you will know also with that person thank you so much, Barla move costa 692 for suggesting with this amazing video entitled attack with the dead who short film and credit to the owner also with the video to world of tanks official channel I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video and if you're new to my channel just click on subscribe button click on notification bell so that it will be updated on our future uploads and if you have some comments and suggestions related to this one or you can through my ins you can message me on my instagram on my facebook also that i'll put in here so thank you so much enjoy guys i hope you'll be having fun and enjoy watching with this one and i want you to turn on the cc down there for your russian and english Субтитры. Let's продолжим. Уже полтора года русские защищали Осовец, крепость среди болот. Не обойти не объехать. Крепость была для немцев как кость в горле. С самого начала войны они не оставляли попыток взять ее. Обстрелы сменялись штурмами, штурмы обстрелами, но крепость стояла. В августе 15-го немцы готовились штурмовать Осовец в последний раз. Огонь! стоп туп туп туп туп туп this туп So this is the Germans war. O que é seu Атака немцев снова была отбита. До решающего штурма командование выдвинуло косовцу 11-ю дивизию Ландвера, немецкого ополчения. Отделение строится получать газовые маски. Пошевеливайтесь. Бегом. Спасибо, Герхаузер. Вы очень помогли нам. Отдохните, пообедайте. Повар, покормите Хаузера. А мы пока разгрузим машину. Начинайте разгрузку. Пошевеливайтесь. Вот гороховый суп, Герхаузер. Приятного аппетита. Большое спасибо. Сразу маску на морду натяни. Лучше выглядишь. Пошел ты, отстань от меня. В этой маске ты напоминаешь мне моего дядю Вилли. У него тоже не разберешь, где голова, а где задница. Это он просто брови сбрил. Все назад. Эмиссар Красного Креста Герхаузер не знал, что вместе с медикаментами и защитными масками он доставил на позиции баллоны с ядовитым газом. Немцы уже три месяца использовали хлор на разных участках фронта, но под осовцом смертельный газ. Появился впервые. Господин майор, я видел, как ваши солдаты готовят газовое оружие. Это опасно. Опасны русские пулеметы. Но газ – это обоюдоострое оружие. Могут пострадать немецкие солдаты. Я, как представитель Красного Креста, знаю, вы хотите, чтобы погибло поменьше солдат. Но мы на войне, кто-то должен умереть. Либо русские, либо мы. Я предпочитаю, чтобы это были русские. Но это не гуманно. Вы, швейцарцы, слишком большие гуманисты. Когда идешь через ад, главное не останавливаться. Но если вас волнует гуманность, помогите лучше собрать наших раненых. Их сегодня много. Немецкий майор был прав. Обе стороны несли большие потери. Десятки тел оставались лежать на поле перед крепостью после каждой атаки. Поэтому время от времени стороны заключали короткое перемирие чтобы под покровом темноты похоронные команды могли собрать раненых и придать земле погибших. Fighting with each other, killing with each other. Might, for me I think was one of the reasons It's like uh getting in the land or taking some uh what they call this one ownership of that specific country or place. To gain power also to get the what you call this one, the area. Gerhauser. Что там у вас? Ничего. Бросайте вы их, идите греться к костру. Сейчас по ночам холодно. Oh, so This is an amazing like short film. I love the way how they make it. It's like so real. This is like a battleground. Я музыку в время. Вроде живой. Бинты еще не просохли. Архи. Живой, ваш Лежи, лежи. Пойдем, брат. Ты вообще поб мне жизнь спас. Я даже О, не знаю, как выжить. Да вы меня тоже, Квите. На кого? Вот. О, вот это дело, ваш братья. Вот это дело. Ты как спасся то Yeah, someone helped, like... A the, yeah, the Germans. <laughs> <laughs> <laughs> А когда выполнял, чуть не уделался Это со страху. Это Увидал там одного страшный, глазища, морда у маски. Чистый демон. В маске? Yeah. We know so Важно. He knows already that they're making something like for gas thing. Oh, knows. Smart. Подпоручик Котлинский с отличием окончил военно-топографическое училище. Wow. Он внимательно следил за сводками с фронтов. Появление газовых масок на немецких позициях yeah, могло означать только одно: газовую атаку. He's well aware of that. No, no. Now it's. What, brother? The wind has changed. The damned fools, your brother. To my orders. I won't give them even a cent. I'll take it With a paycom, with Тут дела поважнее. Что может быть важнее, пайка? Оставь весь паёк в роте под мою ответственность. Есть? Вау. И команды. Пойдем со мной. Вот что, братцы. Похоже, помирать нам завтра придется. Это уж как водится. Травить нас будут. Газом. Это каким таким газком, ваш брать? Ежели эти газы такие ядовитые ско, то ничего, выдержит! Потому как он нас ими каждую ночь травит. У меня желудок больной просто. Да в том-то и дело, братцы, не знаю что это за газ. Только знаю, что страшная эта штука, и нет от нее никакой защиты. Неужто они И yeah, сюда сунутся? не сунутся, они сюда более. Сунутся, братцы. Наша крепость им как кость в горле. Это как они травить, ты нас Как крыс, что ли? <с крепость <с отходить надо. Бать, ты куда собрался? Чистый переодет. На всякий случай. Помирать, значит, собрался. Браться, а ежели они согласны? Согласны, вам, не согласны. но не Ну ежели прикажут, то оно конечно, но как не хотелось бы ваш брать. Это от отъятного газа никакой защиты нет. Это сложно Найдите мокрые повязки, это как это но этот как, run или You really have to have a protected gear with regards to that one. It's, It's like you're losing hope. But you should follow the wind. Or this should no, they should like uh Go to against the game. There's. Держи, soap. Uh, at least define something to cover them. Ой, салют не идет. I really don't how to come on with this. Aww. Надеть маски. really dangerous what will happen. The Germans got Там же нет живых. Ломи! Совет так и не была взята штурмом. Вау. Русские оставили ее несколько недель спустя, когда обстановка на фронте сделала оборону бессмысленной. Подпоручик Котлинский был смертельно ранен в этом бою. Контратака остатков 13-й роты 226-го землянского полка вошла в историю как атака мертвецов. Still, Лишь через 10 лет химическое оружие было запрещено Женевским протоколом. А еще через три года создатель химического оружия Фриц Габер получил Нобелевскую премию. Ложу. Дозвольте в бинокль вашу глянуть, а то It's завтра я помру, так не погляжу. It's... Держи. Благодарствуйте. Вау. Ух ты. Чудеса. Won the war, like, with honor. Even just surrendered. Умирать страшно? Uh, так, так это... Как поглядеть, Ваш Бурости? Yeah, ну вот бинокль ваша. Так глядишь, вроде близко она смерть. Страшно ее. А, поворотишь, вроде и далеко она. Не боязно. ее? Good night. Wow. That was a very nice words. me to in here guys. Thank you so much. Parlamov Pusta 692. This is an amazing short film of the Russian versus the German. Oh my God. Like you really have to die with honor. It depends on how you will die. Like dying is so scary. But it's like nothing else that you will be. It's good that you will die with honor. And such an amazing, incredible. Like motivational also. Oh my God. Going back to those times of how they fight to their war, of how smart their moves are, and this is such an amazing video. I really enjoyed watching this one because you can learn something about it of how you will have your attack or the way how you deal with the attack of your opponents and this is a fantastic video. Oh my god, those Russians they really stand stroll and like they died with honor, no matter how like the even the loss on that war between the German Because of like gas, you cannot go against with it. I have much love and respect to the Russian of how they fought the war, because they really die with honor, as always. They really have this principle to be in the war, that really have to fight, no matter what happened. That's an honor to die with with your country and to your people to fight with it. And I enjoyed watching with this amazing and incredible uh video